Здравствуйте, дорогие друзья! Месяц моего пребывания в Болгарии в статусе беженца из Украины, вернее лица, находящегося под временной защитой в Болгарии, принес свои результаты. Как вы понимаете, успешная интеграция граждан Украины в болгарское общество требует правового регулирования спорных вопросов, которые для беженцев из Украины в Болгарии возникают буквально на каждом шагу. А шаги, как вы понимаете, бывают разные. Например, вас поселили в отель, зарегистрированный в реестре отелей, принимающих беженцев из Украины по гуманитарной программе. Затем условия гуманитарной программы меняются, и отельеру становится невыгодно оказывать услуги проживания беженцам из Украины. Отельер прекращает свое участие в гуманитарной программе, и выселяет вас из гостиницы без предоставления другого жилья, с привлечением болгарской полиции. Затем вас переселяют в другой отель, который не имеет права принимать вас как лицо, имеющее право проживать в этом отеле по гуманитарной программе, то есть получая компенсацию в размере 15 лев в день за каждого гражданина Украины в статусе лица, имеющего временную защиту и так далее, и тому подобное, но с учетом того, что вы имеете право на жилище в Болгарии. Каждый ваш шаг в таких ситуациях подразумевает то, что вы имеете право на защиту своих прав. А эта защита, как вы понимаете, подразумевает ваше право на сбор доказательств и доказывания в судебных инстанциях в Болгарии. Такими доказательствами могут быть аудиозаписи ваших переговоров с администраторами отелей, полицейскими, представителями агентства по делам беженцев в Болгарии и тому подобными лицами. Но, как оказывается, в Болгарии сбор доказательств путем аудиозаписывания на диктофон, встроенный в ваш смартфон, возможен только с весьма конкретными рамками – несоблюдение которых может стать основанием для привлечения вас к уголовной ответственности. Часть 2 статьи 32 Конституции Болгарии гласит «Никто не может быть подвергнут слежке, сфотографирован, снят на пленку, записан или подвергнут другим подобным действиям без его знания или вопреки его специальному несогласию, кроме случаев предусмотренных в законе». Статья 339а Наказательного кодекса Болгарии гласит, тот, кто без надлежащего разрешения, требуемого законом, производит, использует, продает или хранит специальные технические средства, предназначенные для тайного сбора информации, наказывается лишением свободы на срок от 1 до 6 лет. В этих обстоятельствах возникает вопрос – имеете ли вы право негласно записывать ваши переговоры с администраторами отелей, полицейскими, представителями агентства по делам беженцев в Болгарии и тому подобными лицами, встроенным в ваш смартфон приложением «Диктофон». Консультации по этому вопросу с юристами Болгарского хельсинского комитета и Центра правовой помощи «Голос» в Болгарии дал следующие результаты. Юристы Хельсинского комитета заявили, что любая негласная запись с помощью программы ⁇ Диктофон ⁇ встроенная в смартфон, то есть запись согласия, на которую не дал ваш собеседник, является преступлением, за которое вас могут привлечь к уголовной ответственности. Юристы Центра правовой помощи «Голос Болгарии» дали более вразумительную консультацию, сказав, что если негласная запись не будет опубликована в средствах массовой информации, таких, например, как YouTube, а будет храниться с целью использования ее в качестве доказательства нарушения ваших прав при вашем обращении в органы охраны правопорядка, прокуратура, полиция, то состава преступления в таких ваших действиях нет. Я же со своей стороны считаю, что вторая часть статьи 32 Конституции Болгарии говорит о способе реализации первой части этой статьи, которая говорит о неприкосновенности личной и семейной жизни людей, находящихся на территории Болгарии. Поэтому, на мой взгляд, негласная запись разговоров с администраторами отелей и полицейскими не является нарушением норм статьи 32 Конституции Болгарии, поскольку не является вмешательством в их личную и семейную жизнь. Что касается статьи 339 А Уголовного кодекса Болгарии, то поскольку в ней речь идет о специальных технических средствах, предназначенных для тайного сбора информации, а смартфон со встроенным предложением «Диктофон» таким специальным техническим средством не является, то ваши действия по негласной записи ваших переговоров с помощью смартфона не составляют деяния наказуемого согласно норме этой статьи. Что касается публикации в средствах массовой информации записей ваших переговоров с администраторами отелей и полицейскими, то это касается не слежки специальными техническими средствами за личной и семейной жизнью ваших собеседников, а касается защиты их персональных данных, регламентируемой специальным законом Болгарии о защите персональных данных. Статья 25 З этого закона гласит, что Обработка персональных данных в журналистских целях, а также академического, художественного или литературного выражения является законной, если она осуществляется для реализации свободы выражения и права к информации, соблюдая при этом конфиденциальность. Частью 6 этой статьи установлено, что при обработке персональных данных в целях создания фото или аудиовизуального произведения путем фотографирования лица в ходе его публичной деятельности или в общественном месте применяется статья 6, статьи 12-21, статьи 30 и 34 регламента ЕС 2016-679. Санкции за нарушение Бол... закона Болгарии о защите персональных данных установлены законом Болгарии об административных правонарушениях и наказаниях. Существенным моментом при регулировании правоотношений по поводу защиты персональных данных в Болгарии является то, что обрабатывать персональные данные в Болгарии имеет право зарегистрированный администратор персональных данных, а в настоящее время Процедура регистрации администраторов персональных данных в Болгарии приостановлена. Поэтому, дорогие друзья, не так страшен черт, как его молюют те, кто пытается нарушить ваши права в Болгарии. А я, со своей стороны, хочу вам пожелать успеха в деле защиты ваших прав на территории Болгарии. Надеюсь, что вы с этим успешно справитесь. Ставьте ваши Лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте это видео и до новых встреч.